Всем привет, ребята! С меня Дэви и Ривен Всем привет! сегодня у Дэви влог. Первый. У меня уже, Он у меня уже был влог на моем канале. Если вы хотите его посмотреть, ну там все пиксельное, так что можете даже и не смотреть. Но я во втором влоге. Но если захотите, то посмотрите. То этот. Я во втором влоге на это приложение, которое мы сейчас скачали, не буду рекомендовать, потому что это не реклама. И вот. И, короче, мы скачали, сейчас у нас нету пикселей. Ну, как вы видите сами. И вот. Сейчас Сейчас у нас будет история по... этот, Как она называется? то по играм. Все, да. давай. Так, у меня. Если вы набьете, еще вы мне набьете сто подписчиков, то я же загораю свой аккаунт. Во... А мне хотелось пятьдесят. Да. Он тоже будет рад. Mm. Улыбнись. Mm. Вот. От да. всего силы вас, люблю. Давай дальше. Что чё? Чё будем дальше делать? Говорить точнее. А -а -а, не знаю, можно можно, можно, можно, можно. Знаете, чё? Можно, можно подкачаться. Так, этот. Короче, Максим получил там травму, да? Травму. Да я из-за из -за, ж... из -за занятий не, не, не ходит в футбол, да? Да я же. Я, я тоже тут... не хожу в футболку. Я же говорю: в это... мы все не ходим, потому что. Потому что там пасы не даются, понимаете. Там жалко, давайте жатины, да? Да. Ну, я заб... забила там голлы, конечно, мы ну, его редко. Редко давались мячи. Редко давались мечи. Короче, Ред... тут редко этот... давались мечи. В этом программе есть. Ограничения. До пяти минут, так что. Ну, мы... до шести. Ну, до шести, да. На, так что мы в пять тридцать пять минут 30 секунд э, закончим. Да. Так что вы этот такой же короткий будет влог. Да. Может, найдем какую-нибудь другую да, программу там? Да, мы другую программу. Может, Я в маркетинг этот. В Play маркете, короче, найду. Ну, камера обычно нет, там пиксельно. Да, там все пиксельно. Но вот только это. Ограничений зато нету. А здесь нет пикселей, зато есть ограничения. Угу. а, если, а если... Тут даже еще присмотреться есть, видишь? А если оба были потом? Видишь, еще присмотреться, пиксели есть. А если нет, вот Ну все равно лучше, да? Ну да, я думаю, нормально будет. Вам видно? Так этот. <служа> Что лучше брал Старс стендов Амонка, 2, два, Амонкас и все. Что лучше с них Рейвен, выбирай. Стендоп. Амонкас. Извините, кто забрал старс, но я его уже не... Не играет он, потому что ему никто не выпадает, и там все бомбежно. Нет, это потому что А я про стендов. А я, я моргас. Я люблю стендов, я там ветеранка уже. У так. Меня, у меня ножик будет недавно, скоро будет. А здесь можно время проверить? Как? Где Нет, вот нигде. Mm. Ну, я попробую сейчас как-нибудь. А, вот, 17.03, короче, вы сами все видите. Да. Он еще у меня побудет? Да. Как вчера ты уйдешь, окей, Ревен? 18-м. У нас еще сейчас там. Я не знаю, сколько он ушел. В 18 Пацаны, еще вы не подпишитесь, мы будем плакать. Мы всегда, когда снимаем видео... У меня 45, минут плюс подписчик прибавился. Этот, как... Ладно, этот... Я всегда в угле и плакаю. Этот... У меня был братишка сегодня, но он ушел. Свой дом. Подпишись тоже на него, У него три подписчика. <смех> Ой, это мое колено. Ладно, я уберу. Этот как его. Кто любит этот пакет? Стоп. Кто любит пакет пакетные супы? Типа тоширак или кто любит обычный суп? Домашний выбирай. Я люблю дошек Я тоже. Да шарак пища бахов Да. кто, кто за э, думал что компьютер это, это сказка это святое и, и мама тоже святое ставьте лайк. мама лучше чем да. компьютер угу. вот через 30 вот. минут мы уже будем секунд. точнее секунда <laughs> да. уже через 20 ну короче да. А, уже, наверное, будем А если это ограничение не будет? можете из-за это? Нет, это не за памяти. Даже вон видел, когда мы бесплатно скачивали, там не было ограничения. Ну ладно, с вами был... А С вами был Дэви Плей. Рэйвен. И, и... Рэйвен Плей. Рэйвен. Да, Рэйвен. Всем удачи и, и всем пока-пока.